Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Американская ПТшка 10 уровня Т110Е4 Карта Жемчужная река, игрок просто кекс 24 Взрывает здесь столб песка 110 -й. Закон жанра, снаряд летит в землю Так агрессивно здесь союзный СТ выкатывается. И никто его даже не наказал. Зато Е50 вражеский. По самые помидоры ему там уже снарядов вогнали. Называется, поиграл, да. На счет уже 0-1. Ну, хоть одну тычку сделал, да? 252-й. Да что же вы так подставляетесь, ты не знаю даже. Ну, союзников тут больше. Еще минус один противник. Ну, на план, в принципе, первый из седьмого на 676. Зато на других направлениях все складывается с точностью до наоборот. Счет уже 2-4. что там мышонок. Он, он просто немного отстал. Хотя даже учитывая, какой он медленный, он уже давно бы сюда приехал. Не знаю, что он там прятался. Но может сначала поехал по другому направлению. Потом думает, ну поеду я тут союзникам помогу. Помог. Тут если видишь, что уже все плохо и ты не успеваешь, лучше оставаться где-то вон там за мостом, подальше отсюда. Потому что вот тут ты попадаешь так сказать, в ловушку, и отступать уже некуда. Ну, там вон накинулись сразу еще три союзника. Ну, союзника мыша, в смысле. Сейчас, по-моему, бизон-то выхватит. Нет, успевает за моста спрятаться. Там еще Т110Е3. Вот, пожалуйста, и наступление захлибанулось. На полетели, полетели вперед. Ну, конь еще только здесь купается. Обмен выстрелами. т 104 оказался точнее третьего. Ну или просто везучий. Этот пробил, тот не пробил. Почему тоже так, да? У Т-110Е3 вот эта комбашенка, к примеру, не пробивается базовыми, например, снарядами, да, вот золотыми пробивается. Но, кстати, да, но это потому что ПТ-шка здесь бронепробитие побольше, да, к примеру, на каком-нибудь тяжелом танке, где бронепробитие, там, да, 310-320, где комбашенка, у Т-110Е3 не пробивается. А у Т-110Е4 пробивается даже базовыми снарядами. Или это бонус ему за то, что башни нету? Да, вот Т-110Е4 все-таки башня. В этом плане играть, конечно, с башней комфортнее, чем без башни. Да, Е4 откатился, а конь решил принять на себя эту блюху. Блин, тут 750 среднего вообще подставляться лишний раз. Себя не любить. Прихлопнул мышонка, 110 -й. Счет 7-10, но по прочности команда более чем в два раза уступает. Еще и сзади здесь. Подкрадываются сразу две ИСТ-шки. Ситуевина, я бы сказал. Не, ну вы как-то договоритесь между собой, да, один с одной стороны, один с другой, а то что-то он это... 9 единиц прочности остается здесь сюда. Арта помогала. жены я бы сказал. Ну и тараном добирается. Да что ж. За игроки-то такие. Когда у тебя 9 прочности, вообще соприкасаться с противником нельзя. Готов. е 75 урон уже 10 с половиной тысяч. Нехило так. Сколько там прочности у оставшихся? О, Бизонта шотный, да и С3, возможно, тоже. Если ему не повезет. Два. ТТ восьмого уровня и арта Ну вот здесь конечно ехать Да, сейчас если попасть в засвет, Арта арты сюда Есть прострелы Но У 110 была другая цель Да, он без проблем засветил арту И Отправил ее Благополучно Из этого боя подальше И урон уже 11 тысяч. Вот, и с третьей здесь, куда ты ехал, да? Ты прекрасно знал, где 110-й. Тут не получилось пробить. Беда, беда, угорчение. И с третьей, да, вон там должен был подниматься, так сказать, с тыла заходить. Он что-то поехал куда-то, вообще непонятно. На два выстрела получился из третьей. Тараном здесь, конечно, добрать не получится. Танк тяжелый. Ничего из третьей не смог противопоставить 110-му. Ну, он и сыграл, конечно, как-то вообще. Отвратительно просто. А, там у Бизонта, я только хотел сказать Сейчас Бизонта доберет, урон будет 12 тысяч Не, не будет, там у Бизонта Не знаю, сколько там, ну но... Точно меньше 253, которые Необходимы 110, чтобы Было 12 тысяч 110 -й. Поехал Просто встать на захват, ну карта В принципе, большая, да, вот так кататься Здесь кого-то искать, можно потерять Очень много времени В итоге так, опыт будет вообще ничья. Тут есть кусты, есть где спрятаться. Бизон-то вообще будет какие-нибудь попытки предпринимать, чтобы захват сбить? Или он так оценивает свои шансы, скажет, лучше ничья, чем, да? Хотя какая ничья, если 110-й захватит базу, то есть ну скажет, ну ладно, пусть 110-й забирает эту победу, не буду ему портить настроение. Есть у нас такие игроки? Я думаю, есть. Потому что Бизонты, ну, скорость у него достаточно неплохая, без проблем бы успел приехать, даже будь он на другом конце карты. В итоге 110-й захватывает базу, и это...